Итак, что делать, если после чистой установки операционной системы система не видит второй жесткий диск АСХ2 Правой клавишей мыши нажимаем Пуск, управление дисками И нам сразу предлагает Мы создаем gpt-диск Он у нас не распознан Создаем простой том Далее Используем стандартные параметры Значение диска D Назовем как-нибудь Такой локальный диск какой будет диск форматируется далее далее готово итак у нас появился второй диск всем спасибо